Всем добрый день, с вами канал компании Altair, меня зовут Денис, моего коллега зовут Юрий. Мы сегодня на объекте в село Гатне, на котором произошла реконструкция газовых котель В предыдущих видео мы часто рассказывали про реконструкцию газовых котельных, насколько это возможно в нынешней ситуации или в домах, в которые люди запросы эти делают. И вот типичная котельная, в которой есть газовый котел в компании Будерус, есть Bosch электрокотел который самый главный фактор есть это константа, которую мы постоянно говорим для теплового насоса, о котором поставили компания Висман. это теплые полы, то есть в доме существует подвал, первый, второй этаж, в котором есть сто процентов поверхности теплых полов везде, то есть следствие чего применение теплового насоса становится эффективно на всех сто процентов. То сейчас коллега Юра расскажет полностью, что мы сделали, где у нас буферная емкость, как контура настроена, или как это было внедрено непосредственно в систему отопления. Да, здравствуйте. Значит, внедряли тепловой котел Висман 16-киловаттный которая работает у нас на буферную емкость, которая установлена за стенкой. Дальше трубопроводами мы прошли в действующую систему отопления. Через обратные клапана у нас было внедрено в существующую систему отопления. Мы управляем контуром ГВС, а мы управляем контуром обогрева теплых полов и радиаторным отоплением. А ты можешь попробовать мне рассказать э, все, какая контура. То есть у нас есть электрокотел и есть газовый котел, э, электрокотелы, газовый котел. То есть основной ведущий у нас э, на сегодняшний день 100% идет это бисман 16 кВт тепловой насос Основным является у нас тепловой насос Когда тепловой насос не справляется Датчики это фиксируют И мы запускаем газовый котел, газ, газовый котел. Электрокотел, так как у нас в системе был Он у нас в ручном управлении Сугубо в аварийной какой-то надобности То есть при какой-то точке библиотности Когда у нас теплового насоса не хватает Когда он не справляется с нагревом воды У Будеруса есть своя, своя программация то есть у него на сухом контакте он дает, я так понимаю, по сухому контакту дает контакт включиться газовому котлу И все, что запрограммировано, то есть разницу он догревает и работает уже непосредственно О, То есть он работает самостоятельно, без теплового насоса, Правильно? Да, но тепловой насос по датчику контролирует это все, и когда температура от теплового насоса становится в норму, он его отключает. Да, то есть ведущий у нас тепловой насос, а вспомогатель у нас получается это газовый котел. В большинстве случаев мы отказываем в монтаже тепловых насосов, потому что большинство людей это радиаторное отопление. То есть очень маленькая поверхность теплых полов, что становится нерациональным использованием теплового насоса, неважно, компания Висман, Вайланд, Бодерус или какого-то другого производителя. Поэтому обращайте внимание, когда вы делаете реконструкцию с ваших котелей, с газового котла и переходите в тепловой насос. Если у вас радиаторное отопление, даже не начинайте замену газового котла на тепловой насос, потому что эффективность его, его в COP, то есть простым языком в КПД, очень будет низкая. То есть если здесь будет эффективность 1 к 3,5 где-то в среднем, на радиаторах это 1 к 2 будет, то есть целесообразность применения теплового насоса отсутствует. Тут надо обратить внимание, что за нами находится баг-ГВС, который также сам работает тепловым насосом. Если он полноценно справляется, то есть у нас нагрев горячей воды осуществляется тепловым насосом. Если не справляется, тогда уже при какой-то точке бивалентности включается Будерус и уже работает на баг-ГВС. Поскольку тепловой насос сплит системы, у которого существует внутренний блок и наружный блок, между ними есть Фриона магистраль 1016. Дом был уже действующий, в ремонте, поэтому надо было сделать аккуратно. Аккуратно коронкой была просверлена сотового диаметра стенка. В нее заложена канализационная труба, в которой зашла и сама фриона магистраль теплоизоляционного материала. Там она проходит под плиткой. Мы сейчас это с вами выйдем на улицу. Увидим, чтобы это красиво и эстетически было в районе газона. Аккуратно был разрезан газон и... Эта э, труба ушла к наружному блоку и стоит там на специальной платформе, точнее, в поставке. Сейчас мы будем на улицу и посмотрим. Вот мы видим э, непосредственно тот выход, который мы видели со стороны помещения. Канализационная труба, она уходит в отмостку и идет непосредственно здесь э, зеленая, зеленая трава. Аккуратненько была прокопана траншея, вследствие чего все здесь все заложено в траншеи, в канализационной трубе герметично. Наружный блок, который стоит на площадке да? То есть дренажное поле обязательно для него Потому что кондиционер наружного блока То есть наружный блок теплового насоса Конденсирует а вследствие чего вода должна стекать в дренажное поле и рассасываться непосредственно там ниже под землей. Доступ к нему должен быть со всех сторон, чтобы можно было почистить теплообменник, подход и парогенератором, и почистить пыль и почистить электроники доступ. Если мы увидим с этой стороны, мы также самое видим эту канализационную трубу, которая аккуратненько поднимается теплоизоляционный материал заведен в канализационную трубу и это красиво и эстетически сделано. Обязательно должен стоять он на резиновых вставках, чтобы минимальный фон был от наружного блока. Иногда можно можно ставить на вибро -опоры. Тут было решено поставить на специальных резиновых ставках. Наружные блоки, как пока практика, когда проектируется изначально дом, должен находиться в таком месте, который бы а не мешал человеку зрительно, а, а, зрительно то есть он, не был в види, по видимости э, человеческого глаза. Второй момент свой характеристики, поскольку дом действующий, сад действующий, все действующее отнести куда-то наружный блок было довольно тяжело, поэтому максимально э, мы отнесли его от зеленых зон, где находится человек, максимально отнесли в зону, там, где он не будет никому мешать. Любой тепловой насос, который монтируется в жилом доме действующий в жилом доме, в котором отсутствует низкотемпературный режим к сожалению, это невозможно, а если возможно с минимальным КПД, поэтому рассматривая тепловые насосы, воздух, вода или геотермальные, получайте максимальный низкотемпературный режим, то есть поверхности теплых полов 100% по всему дому, в спальнях, везде, тогда есть смысл его ставить, потому что ценовая политика теплового насоса начинается там от 6 до 10 тысяч евро, что окупаемость его становится очень длительная и нереальная практически. Если вы уже ставите в действующий дом, вы не можете получить источник холода, то есть от теплового насоса, режим холода да, с помощью фан -койлов. Для этого ну, в этом доме Стоят кондиционеры Тоши Байдайкин Коностенные сплит-системы, которые охлаждают То есть безграмотно С точки зрения, потому что можно было поставить теплонасос Поставить полностью Отопление на нем, горячего снабжения Которое мы сделали, плюс можно было поставить фан которые бы охлаждали И вот этих всех внешних блоков у нас бы сейчас бы по дому не было. То есть у нас внутри бы стоял фонкоил, и вот этот наружный блок выполнял миссию полностью охлаждения. Второй момент. Проектируя, смотрите внимательно, куда будет стоять машина наружного блока и как она будет, в каком, в каком месте она будет находиться на вашем участке. А момент, который связан с тепловым насосом, это важно. Первое мы говорили. Конструктив здания. То есть если конструктив здания высокоэффективный, эта техника будет у вас работать идеально, и минимально вы будете тратить денег на... Содержание теп, тепловой энергии, горячего снабжения и системы охлаждения, если она у вас присутствует. Второй момент. Для дома очень важно реально иметь место открывания окон, иметь систему вентиляции. Поскольку вы греете дорогой техникой, вы греете э, горячую воду, отопление и охлаждение, если вы открываете окна, у вас сразу получается нагрузка холодильная, либо тепловая нагрузка. И ему надо будет больше тратить энергии, соответственно, вам больше надо денег. Если система вентиляции присутствует, вы на коне. Поэтому все вот эти моменты, которые должны присутствовать в доме, вы должны обязательно рассматривать с точки зрения эффективности работы этой техники и энергоэффективности вашего здания. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки этому видео, если вам оно понравилось. Мы всегда будем рады ответить на все ваши вопросы. Пока!